Всем привет, зрители и подписчики моего канала. Я возвращаюсь в Сёгун-2, но в этот раз у нас будет не закат самураев, а оригинал. Я помню, кстати, писали в комментариях о том, чтобы я прошел рассвет, но нет, ребята. Я считаю, правильно и заслуженно эта компания считается одной из самых худших, потому что она скучнейшая из всех, наверное, которые только можно было сделать официально, и при этом еще платно, если, по покупать отдельно. Можно купить отдельно, но это будет еще и платно. Так что я считаю, это огромный фейл разработчиков, и потому проходить рассвет самураев, который скучен, скуден и неинтересен, я думаю, в этом смысла нету. Так что мы будем играть в оригинал, только в оригинал, ну и конечно там во всякие, возможные закаты самурая. Сейчас у нас на очереди Сёгун второй, оригинальный, и мы будем играть за дом Симадзу. Сразу скажу, что будем играть за этот дом. Если кто не знает, у меня есть прохождение за дом Сацума. И при этом, чтобы продолжить, так сказать, кампанию, чтобы она была целостная, я решил сыграть за предков Сацумы за Симадзу. Будем играть мы, наверное, Господство, как я обычно люблю. Конечно же, на уровне сложности Легенда. Я был бы не Веном, если бы я не играл бы на Легенде. Ну и, в общем-то, давайте прочитаем, какие есть э, фишки Усимадзу. Наем и содержание самураев с катанами дешевле. Возможность нанимать опытных героев с катанами. Повышенная преданность всех военачальников. И еще возможность нанимать опытных самураев с катанами. Ну, в общем-то, у Усимадзу очень большой баф к самураям с катанами. Это, конечно же, очень приятно. Это очень классный бонус, потому что... У сразу же в начале игры в нашей провинции есть возможность нанимать самураев с катанами. Будем играть за Симадзо, у них очень хорошие бонусы к соответственно. Провинция наша находится в нижнем левом углу. Одна единственная, но в принципе здесь очень быстро можно расширить наши территории, вплоть до полного завоевания острова и потом перекидывания нашей провинции на основную Японию. Судя по тому как записывают люди, наверное, да, за различные дома, легенда, это кажется как будто очень сложно. Я согласен, что легенда это сложновато, особенно когда бот делает очень жесткие мувы, когда, ну, так сказать, рандом повернется к тебе спиной, он возьмет и сделает так, что у тебя огромное количество врагов, и они сразу на тебя нападают, то есть они не дерутся между собой, например, там еще что-нибудь происходит, они берут на тебя, нападают. Ну читать, давайте прочитаем, ладно, еще описание древнего дома Симадзу. Он по праву гордится своей славной историей. Свой род Симадзу ведут от самих Минамото, основателей Сугуната Камакура. Поэтому и сильные стороны Симадзу именно те, которые присущи древним домам. Они полагаются в основном на самураев и неуклонно следуют кодексу Бусидо. Верность для Симадзу дороже всего. От их военачальников в последнюю очередь можно ожидать преследования собственных интересов вопреки интересам Дома. Дом Симадзу с меньшими затратами, чем прочие, набирает и содержит отряды самураев с катанами и командует именно поле боя. Также Дом Симадзу, в отличие от других, может нанимать опытных бойцов этого вида войск. Следование кодексу Бусидо и армия самураев, все это весьма ценно для дайме, желающего возвыситься до Сёгуна. Ну да, в принципе так оно и есть. Цель у нас захватить, конечно же, Киоты, стать сёгуном, также захватить провинции Бунго, Хига, Хюга, Осуми, Сацума, ну и соответственно Киота, Киота, вот эту провинцию по центру. Да, я думаю, что провин... провинция, компания будет длиться очень долго, очень она будет жесткой, довольно сложной и в то же время интересной. Желаю вам всем Приятного просмотра, для меня желаю я приятной игры. Начинаем. Давно я как-то играл за Симадзу, но это было всего пару раз. Сейчас я буду вспоминать тактики, стратегии, которые нужно применять. Но перед этим посмотрим ролик, который нам предоставили разработчики. 1545 год. Сенгокут Эпоха воюющих провинций. Уже 200 лет сегуны Асикага правят страной из Киота. Кажется, правление их незыблемо. Но сильнейшие дома не хотят более их власти. Пришло время новому военачальнику стать Сёгуном. Кто же одержит победу? Земли дома Симадзу дают нам все необходимое. Наши враги многочисленны и исполнены зависти. Они ждут, когда мы проявим слабость. Мы ведем свой род от первого сёгуна Йоритома. Симадзу известны своей верностью. Это у нас в крови испокон веков. Во всей Японии нет мечников, подобных нашим. Наши стремительные клинки устрашают врагов. Бог войны Бисямон пробудился. Пришло время покончить с нашими врагами. Мы не станем больше ждать. Все склонятся перед Симадзу. Судьба зовет. Что, озвучивать не будем? Ну ладно, видимо, мне придется прочитать. Выносим имя Симадзу. Наш дом процветает, мы только установили полный контроль над провинцией Сацума. Но и волей судеб столкнулись с командой моряков с Дальнего Запада. Их корабль потерпел крушение у берегов Танагасимы. Южные варвары предложили выгодные сделки, но самое главное, они привезли Теппо, фитильные ружья. Такие простые в обращении, смертельно опасны для врага. Надо тор наладить торговлю с этими гостями. Ведь их оружие может стать для нас ключом к власти над всем Кюсю. Это интересно, почему только над Кюсю? Вообще-то над всей Японией. Ой, давайте-ка не будем вот это все дело читать. Полезные советы бы вообще убрать бы, наверное. Потому что я думаю, и мне мешать будет, и вам мешать просматривать. Хм. Вообще-то отключено, но почему-то все равно мне главное стоит... Ладно, что у нас тут интересненького? Сацума, соответственно, у нас есть враги под боком, это Ито. У них две провинции, но это небольшая проблема, потому что это ненадолго. Тут вопрос встает очень важный в начале. Ну, во-первых, мы по-любому строим гавань, если я не ошибаюсь, она нужна нам сразу же здесь. И плюс я теперь думаю, нанимать один отряд самураев с катанами или нет. Потому что эти э, самураи, они мне очень помогут в битве. Но проблема в том, что они два хода аж нанимаются, а это очень долго. Я бы хотел попробовать совершить очень быстрый поход на Хюгу. То есть через Осуми на Хюгу. Ну, посмотрим, что у нас из этого выйдет, потому что мне это очень важно сделать как можно быстрее. Мы пока что нападаем на Осуми. Я нападаю на город, потому что смысла нападать на отряд, ну, особого нету. Лучше попробовать сразу на город напасть. Дабы вот этот соседний отряд, он подошел на помощь, я бы его разбил э, в первую очередь. А потом бы напал на замок. Как я только замок захвачу, то тут надо будет подумать, куда двинуть. То ли на Хьюгу, то ли остаться, подождать, пока зима закончится. Прикол в том, что чем мы больше ждем, тем все больше и больше становится наших врагов, и тем они становятся сильнее. Ну то есть объявляют войну нам, они захватывают соседей своих и становятся жирнее. Нам бы тоже соответственно не стоило бы очень долго затягивать эти битвы, эти сражения и производить первыми атаку на своих врагов, потому что иначе нас могут задавить числом. Ну давайте пока сразимся в этом замке, я в принципе и не собираюсь ждать, штурмуем его. Ну что ж, замок у нас, как мы видим, одноуровневый. Ничего из себя такого интересного не представляет, особенного. Захватить его будет, в принципе, легче легкого. Но сначала нужно разобраться вот именно с их подкреплениями, которые уже здесь. И потом подумать насчет того, как разобраться с самим замком, потому что там все равно сидят лучники. Так, ну дождь мы, конечно, пропускаем. Я сказал, пропускаем дождь. Вы знаете, насколько я люблю дожди. Так что скажет наш, наш командующий, интересно? あの者どもを滅ぼすとなると心が痛むがこれも運命のなせる技仕方なかろう我が計略は簡単明瞭この石垣を叩き崩すのじゃそれができれば盛り越えるまで盛り越えられねば敵の屍を積んで登るまでよこれだけは約束する戦が終わったら忙しくなるはれた敵の首を集めて数えんとならんからな Ну хорошо, сказано. Хотя насчет ты призрака, конечно, погорячился. Никакого здесь призрака не будет. Ни твоего, не знаю, никого-либо еще. Ну, разве что только вражеского генерала. Так, ну а вот насчет э, того, как мы ставим войска, я думаю, пока остается вопрос открытым, мы просто ставим как есть. <coughs> ну, хотя подождите-ка. Я подошел вот так, да. По идее, подкрепление должно быть с той стороны, но не факт. Они могут вполне подойти и с этой стороны. Потому что, ну да, они же находились, получается, ближе к западу, если смотреть вот сейчас с наши позиции. Ну, посмотрим, откуда они сейчас придут. Придут с запада или с востока? С запада или востока? А, так, их не видно. Сзади их тоже нету. Но они уже вышли на поле боя, скорее всего, они, значит, там, за этим холмом. Мне просто их нужно перехватить перед тем, как они заберутся в замок, конечно же. Чтобы они не укрепились свой гарнизон. Ни в коем случае. ну вот я их не вижу. Я их не вижу и причем до сих пор не вижу. Очень странно, скорее всего значит они там. Потому что там лес, а они скорее всего в лесу сейчас и поэтому они скрыты от меня. Я правильно сделал выбор? Или Нет. Но я это, видимо, не узнаю еще пока некоторое время. Потому что они скрыты от меня в лесу. В каком именно? Хитрые. Хитрые. Вон они бегут. Вон, я их вижу. Давайте, ста ставим стену копий. Что-то главное, очень долго их не было видно. Что очень странно. По идее, это они должны были уже видны гораздо раньше. Так, ну они бегут. Бегут к нам. Лучники, конечно, отходите. А копейщики становитесь. Даже, наверное, прямо вот здесь станете, потому что они уже очень близки к нам. Ставим стену копий. И давайте врезайтесь прямо в нас. Лучники обстреливают, они врезаются в копейщиков. И они уже дрогнули, причем получилось так для них очень неудачно, они с двух сторон прям напали. И в общем-то все, они разрознены, всего одного человека убили. Но это еще далеко не конец, нужно бежать в атаку. Вы снимаете свои стены копии и бегите тоже в атаку. Лучники там, ну, пускай разбираются с ними. Нам нужно разобраться с подкреплениями, которые уже идут в замок. Быстрее на них в атаку, а сигару стуками атакуйте. Лучники тоже подключайтесь быстрее Так, успеем ли мы их Отрезать, так сказать, от своих солдат Или нет Вот в чем вопрос Так, кстати, военачальника 2 лучше не надо вместе Плюс вообще разомкнутый строй сделать Чтобы лучники вам нанесли как можно меньше урон. Так, я так понимаю Он целится именно в этого команду еще Да, похоже, так оно и есть нет, он целился в моего основного командующего Давайте-ка возвращайте В нормальный строй и врезайтесь Конечно, есть потери Понятное дело, но без этого не обойтись Так, а вот мы Врага, видимо, не догоним Придется потом с ним сражаться Значит, в замке Так, ну они, суки на дети, бегут Колеблются, колеблются. Ну же дорезать их всех там. Угу, отвлеклись. Давайте перестраиваемся. Лучников убили. Уничтожили их. Но один отряд все равно отступает в замок, сукины дети, а? Давайте, догоняйте их быстрее. Так, вы сражаетесь здесь? <как> Нет, мы их не догоним, черт подери. Это очень плохо. Это очень плохо. Хм. Да, это хреново. Придется скорее всего сжигать, значит, замок. Это, это очень прискорбно, потому что сжигать замок это неприятная вещь. Надо потом будет его ремонтировать, тратить дополнительные деньги на ремонт. Ну, конечно, там, понятное дело, ремонт, скорее всего, будет пустяковый, там, какие-то копейки уйдут. Но, блин, все равно, извините меня, даже эти копейки могут сильно повлиять на будущее, так сказать, нашей державы. А, ну, давайте сжигаем, ладно. Лучники, подходите сюда, э, растягивайте свой строй, вы сжигайте эти стены. <смех> Такс Да, наверное, просто не надо было два командующих посылать на лучников Надо было послать хоть одного на копеечку, чтобы они отвлеклись К тому же непонятно, почему я их не видел так далеко, что-то непонятно То ли у меня какое-то ограничение камеры стоит, то ли что Потому что, по идее, я их должен видеть на всей карте Они же не стояли в кустах, они бежали прям так что вопросик открытый остается. Ну давайте сюда прям лучников притык оставим. Так, вы, ребята, отдыхайте. Ну и можно перемотать пока время. Стрелять теперь, значит, по копейщикам фигли делать. Копеечки тем более очень жестко собраны в одном месте. И это самое то, чтобы их обстреливать. Просто проблема остается то, что их придется потом все равно как-то здесь убивать, прям зажимать со всех сторон и рубить. Так как они не отступят ни в коем случае, они находятся в замке. Если только их не выманить на улицу, вот, если только не выманить на улицу их с помощью моей хоницы, например, потому что она мобильная, если что, даже если начнут на них копейщики нападать, они смогут отступить. Ну, обстреливайте лучников. Хотя, стойте, вообще никого не обстреливать. Лучники, эта цель вообще вам никак не нужна. Ни в коем случае не стоит ею заниматься. Тут нету, тем более, у них никаких башен, лучников. Так что, прекрасная вообще новость. Сейчас могут сагриться эти копейщики. И тогда мы их здесь подлоим. Так, ну-ка, и чё? Нет, они, они не настолько глупы. Они агрятся только, когда находимся мы в замке. Если только начнут они с нами драться, вот тогда они сагрятся нормально. Но эта проблема будет то, что мне командующий иначе сдохнет. Хотя можно было бы его спешить уже даже. Ну, сейчас посмотрим, они будут нападать или убегут. А, ну, командующего они немножко задели. Выходите, давайте, давайте, давайте. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Гули, гули, гули. Отлично, они побежали на улицу. Я бы вас, суки, а, смотрите-ка. Такие хитрые, суки, Ну, давайте сейчас, ладно, спешимся. Зайдем внутрь. Хотя, не знаю, блин, стоит ли заходить. Вот надо бы замку их самураев обстреливать, обстреливать вот их. Потому что они наиболее опасны в крепости. Они очень сильны. Ну по сути обычные самураи, вот они, у них там просто рукопашная схватка у них реально очень имбовая получается против моих солдат Даже против военачальника они будут в принципе на равных драться Hmm, блин, как бы поступить, я вот думаю С двух сторон можно было бы зайти, но это слишком долго Все будет происходить Наверное, все же придется забежать моими конниками Вот моего военачальника, да, главного дайме. Внутрь атаковать, например, лучников или самураев Занять их боем а, Тем временем вот этот командующий будет рубаться с этими сигарами Они устали чертовски, поэтому они должны, по идее, вот, отваливаться Словно, не знаю, лист на ветру осенью Давайте заходите внутрь все. Ну или не совсем все. Сейчас мы что-нибудь еще может придумаем, что зайдет. Они сагрятся? Да должны сагриться по любому. Я а нет, они перестанут агриться. Ну перестанут агриться, значит сейчас начнем спадку внутри, потому что уже тянуть нельзя. Надо заходить, давайте вы тоже заходите. Ну да, в принципе, наблюдаем, что они не хотят агриться, поэтому забегаем всеми вообще. По широкому фронту их атаковать будет вообще прекрасно. Так, военачальник, военачальник быстрее забегает тоже. Потому что лучники там, я смотрю, уже перегруппировываются, нужно их атаковать. Потому что иначе они тут настреляют, конечно, жестко. Где-где-где, военачальник? Быстрее, давай. Лучники отступают, пускай. Так, помогайте. Помогайте, военачальник. Тут все уже с этими самураями понятно. Им каранты. Вот, военачальнику сейчас тоже, может быть, каранты если ему не помочь, срочно. Так, подходят копья. Давайте, врезайтесь, вы идите тоже в атаку. Так, вы тоже в атаку, все в атаку. На врагов. Так, ну тут все, уже разобрались. Умирайте, давайте, последний остался там какой-то самурай. Дерется все еще. Все, ему отрубили голову. Давайте все в атаку. Но потери будут сильно крупные, конечно. Не получится сэкономить, так сказать. Ну, можно захватить, в принципе. Но я просто думаю, уже тут и так битва закончится с победой нашей. Давайте прокрутим время. Ну тут просто эти еще очень уставшие, сигары с Яри, поэтому они дерутся ужасно, их просто мои режут один за другим. Ничего они не могут сделать. Так что битва и так и так закончилась все равно. Решительная победа, отлично. Ну победа конечно получилась очень такой спорной. <смех> Потому что вот да, если бы те сигары отступили бы заранее, то все было бы отлично. А из-за того, что мне пришлось их еще атаковать в замке, это вот все очень плохо. Плюс я тех не догнал, которые отступили. Потому что их было слишком много, вы сами видите. Я их просто догнать не мог, так как они были под стенами, где нас обстреливали, были лучники. Ну давайте починим данный замок, конечно же. А, ну все, три, кстати, монетки понадобятся, серьезно. Я думал, будет побольше все-таки. смешно. Так, ну, у меня есть деньги. У меня есть деньги и, наверное, наймем, значит, все-таки самураев. Значит, нам придется ждать один сезон. Иначе мне придется идти зимой на Хюгу, ну а зимой, как вы можете представить, это ничего хорошего не будет. Там будет огромное количество смертей. И найму еще давайте один осигарус Яри. Пускай эта армия подойдет к замку, мы там соединимся. Дождемся подкрепления Ита и после этого атакуем Хюгу. Многое время потеряю, да. Но зато, по крайней мере, армия будет полноценная и целая... И при этом будут здесь у нас еще и самураи с катанами. Хороший очень юнит. Как раз то, что нужно. Мы можем, кстати, еще строить здесь дополнительные здания. Но я не хочу тратить деньги на это. Пока. Потому что у меня просто их нету. Можно было бы поставить трактир, но... Надо бы тогда отменить самураев с... с катанами. Ммм. Ну-ка, если я отменю, у меня останется 1147, и давайте строим тогда трактиры. Получается, у меня 297 всего лишь монеток, я могу нанять одного только с Яри, на сигару. Есть, конечно, в этой игре, кстати, баги. Бак, наверное, я использовал, если я не ошибаюсь. Я дам вам шанс Если я не ошибаюсь, в закате самураев я использовал. Это справа прохода связанный баг. Uh, есть люди, которые называют это фичами, но это, честно говоря, баг, это стопроцентный баг, это разработчики не додумали, как-то его просто забыли и пропустили, uh, так как я могу за право прохода потребовать с него деньги, причем немалые, там вообще деньги какие-то под пять тысяч могу требовать где-то уже через несколько ходов, сейчас, наверное, только одну тысячу могу потребовать на первом ходе, а, даже не могу с него потребовать, вот это да, очень странно как-то, обычно всегда удается это сделать. Ну, фиг с ним, я все равно не буду юзать эту, этот баг, так как это все-таки неправильно по отношению к вам, и вообще это будет уже не на легенде, как будто я играю а на легком, потому что у меня сразу же деньги потекут рекой, не надо этого делать, лучше такое дело сразу же замораживать. Так, ну а что я думаю, оставить трактир или нет, просто тут плюс два получается удовольствие в провинции, это очень прикольно, это очень хорошо. Так как, выходит, я бы сразу здесь избавился бы от восставших, от неприятельского отношения ко мне. А иначе все будет тут очень плохо. Так, что у нас семья совета у нас тут уже выставлен, да, чувак один? А, оборона у него уже стоит. Хорошо. Ну, ладно. Восстанавливаться им придется довольно долго, да? Пять ходов. А, пополнение за ход всего лишь 6, то есть получается до полного становления тут даже 12 ходов, но это очень жестко. Мне по-любому, значит, нужны катанчики. Избавляемся, значит, от трактира все-таки, я думаю, нет, не надо. Трактир сильная затратная вещь. Нанимаем тогда еще асигару с Ярей. Ну и все. В таком случае мы давайте-ка пропускаем ход. Я еще, кстати, развитие не выбрал. Uh, поставлю, наверное, тогда Давайте-ка рынок Да, экономику сначала развиваем Потому что без экономики все будет очень плохо Мне надо экономику как можно лучше развивать uh, Пока что я катанщиков могу нанимать В этой школе, в Сацуме Мне пока даже не обязательно нужен Бусидо Набоевый дух на один Но ну, это классно, но не настолько Чтобы уж тратить даже на это несколько ходов Пропускаем пока ход Ждем нападения Ита. Надеюсь, это произойдет рано а или поздно. Прекрасно противостоят атакам вражеской кавалерии, но их плотный строй делает их уязвимыми для стрелков и опытных отрядов пехоты. Ну, Асигарус Яри это не такой уж юнит, чтобы прям у него делать заставку. Ну, вот этим Сюгун как раз таки известен: что здесь есть заставки даже такие, как сказать, слабые и бесполезные юниты, как Асигарус Яри. Вот, кстати, мне говорили, говорили, много писали, чтобы я улучшал мастерские бронника или мечника в Сатсуме. Но нет, ребята, в Сатсуме очень далеко находится от боевых действий. То есть сейчас пока еще нет, но потом чем дальше, тем она будет дальше находиться от поля битвы. К тому же 5 ходов это очень долго. И столько много денег тратить на эту мастерскую, что в этом смысла вообще нет никакого. Мы сейчас давайте наймем здесь и сигару с Яри. А, так, нет, я откажусь от с, с лучше возьму тогда лучника и построим трактир, чтобы здесь на довольство было нормально, чтобы не пришлось мне уменьшать или убирать доходы. Так что так. Ну а этот, конечно, сигару пускай двигает в Асуме. Все будет нормально здесь теперь. Так, ну и наверное можно пропускать ход. Ждем с наших катанщиков. Ждем с также подстройки торгового порта. Мечники, чей боевой дух стали. Эти воины тело и душа армии. Ну да, вот этих солдат я как раз таки и ждал. Лучники могут нанести врагу сокрушительный удар издалека, еще до того, как войска сойдутся на поле боя. Но несут тяжелые потери в ближнем бою. Естественно, да, лучники все-таки не стоит их отправлять в битву. Так, плюс 1000 получается к казне у нас. А, или будет казни если я построю торговый порт. Окей. Если я построю торговый порт, тогда, слушайте, может отказаться от трактира? Ну да, я, наверное, откажусь от трактира, потому что мне нужно сейчас порт. Торговый порт нужно строить как можно быстрее. Вообще, даже несмотря на то, что, казалось бы, зачем мне эта торговля... Нет, ребята, торговля дает огромный плюс к деньгам. Так что его строить сто... стоит стоить э, практически как можно быстрее. У нас есть рядышком 4 торговые точки. Надо их занимать как можно быстрее. То есть у меня появится первый кабай с луками, я сразу же отправлю на контроль вот этим торговым путем. Потом, когда у меня появится торговый порт, я уже начну строить кабаи рыбацкий или как торговый, чтобы они начинали занимать эти торговые точки и приносить мне огромное бабло. Так, пока что мы перемещаем сюда э, самураев. С катанами. Никого я пока нанять не могу, потому что у меня просто деньги закончились. Ну и ждем, когда начнется зима и когда она закончится. После этого мы двинем в атаку. Если, конечно, это не сделает раньше меня. Огненные стрелы этого маленького и быстроходного корабля способны обратить вражеский флот Пепла на ветру. Да, только сначала надо по-моему изучить эти огненные стрелы Да, они вот здесь появляются Так что, конечно, классно, что они там могут развеять врага пепел по ветру Но мне сначала надо изучить как бы эти огненные стрелы Без них данная кабая не такая будет привлекательная Так, еще строим кабаю с луками каждый ход Плюс хотелось бы, конечно, что-нибудь еще построить, но нет. Надо сначала войска шклепать прям огромным количеством. Очень много. К тому же это последний ход, когда я могу нанимать солдат, а дальше уже мы двинемся в атаку. Так что используем момент, используем это время, чтобы как раз-таки нанять еще солдат. Ну и пропускаем ход. Ну что ж, Ита. Ита не двигает. Интересно, блин. Я, я боюсь, что я пойду в атаку, он будет как раз-таки идти ко мне навстречу. Ой, блин, как я это боюсь увидеть Ну ладно, пока что посылаем Кабаи Наверх, на север а Войска мои а войска мои. Ну давайте идем в атаку, я не знаю Отлично, он оказывается здесь сидит Прямо около моего замка а, Ну давайте тогда вернемся обратно Он, наверное, ждет подкрепления, возможно Ну, возможно, возможно Поставим трактир Тогда уж И здесь тогда народ уже не будет Меня особо бояться как трактир появится. Так, ну он, можно сказать, появится уже на следующий ход. Ну и все, пропускаем тогда еще ход. Смотрим, что делает Ита. А Ита нападет? Ита нападает. Отлично! Вот прям как все было по плану. Ну что ж, а это сражение вы уже увидите в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось это видео первое. Первая серия в легендарном прохождении за Симадзу. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. С вами был Веном, всем пока, удачи!